От российского-израильского повара очень быстро готовится, вкусно, сладко, недорого. Досмотришь им вида и я предложу записать список ингредиентов. Ингредиенты. Растопить шоколад на водяной бане. Смешать все ингредиенты. Виоложить массу в форму или сделать колбаску и положить в морозильную камеру до затвердения вкуснее тем кто подпишется достать из морозилки и нарезать такими кусками как вам удобно куски произвольные вкусняшки подписавшимся обещанный список ингредиентов кокосовая стружка 200 грамм сгущенное молоко банка 1 штука шоколад белый хор плитка 2 штуки хлюква вяленая 150 грамм, можно заменить цукатами лимона или другими кислыми фруктами вяленой вишней. Жареные орехи фисташки, 200 грамм, любые можно смесь фисташки идеально. Количество порций пять двадцать Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Удачи, друзья, заходите.